Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня а, получился такой незапланированный, а, так незапланированный стрим, потому что а, дело в том, что я два дня была занята, а, у меня были съемки сплошные, и а, сегодня я вот после съемок получается не смогла уже удерживаться, потому что вот этот, а, ну то, что ну, в моей голове происходит до да, после того как я просмотрела видео тарзана так называемое признание во мне просто все ну как сказать возмутилась до да, возмутилась я сделала определенные выводы конечно же я сделала их для себя но я считаю что нужно поделиться с вами потому что я увидела некоторые моменты которые вы тоже должны увидеть если вдруг вы этого не увидели но я думаю что большинство кто из вас э, со мной согласится а те кто не согласятся можете писать в комментариях что вы со мной не согласны и так далее я привыкла к этому а, да так вот я обещала дать шесть признаков того что я считаю это а, большущей аферой а, аферой а, для того чтобы поднять интерес к этой паре а, пара наташи королевой и тарзана а, но ну, мы перестали о них говорить видимо это отразилось на их заработках и они сейчас а, ну вот такой вот скандальчик устроили а я все-таки считаю что это так потому что ну давайте по пунктам значит первый пункт почему я так решила но ну, это общеизвестная вообще вещь которая произошла со всеми с нами в связи с пандемией да многие разорились у многих дела пошли хуже и поэтому ну можно всех понять да каждый пытается как-то возместить свои убытки знаете ну они жаловались на корона на коронавирус да вот на этот кризис в общем то мы все жаловались и не одни они на это жаловались, а у всех сейчас дела обстоят не лучшим образом, а поэтому, конечно же, всем нужны деньги. Но это такой факт общий. Но я все-таки считаю, что это первый факт, который натолкнул меня на то, что это все неспроста, как сказал Вини Пух, это же неспроста. А второй пункт, Наталья, ну, кстати, вот буквально накануне этого скандала выходит интервью с натальей ковалевой на уважаемом канале и где она рассказывает но ну, второй и третий пункт сразу же потому что буквально накануне это тоже факт в пользу моей версии что вот прям все совпало понимаете так бывает но ну, не так часто понимаете и то что она вы выступила да ну рассказала о себе мы многие они забыли да она действительно была популярна в свое время сейчас она менее популярна и в общем то ее бизнесы, как мы узнали из интервью ну вот их бизнесы, и да, до семейные бизнесы пришлось закрыть оборудование завести на дачу ну то есть источника дохода нет нам наталья наталья рассказала до да, королева а еще что она рассказала очень интересные факты во-первых, она рассказала, как она раздувала Шумиху с Николаевым. Если кто-то помнит это время, когда она на волне того, что якобы расстается с Николаевым, сделала такой аля прощальный тур, на который собрала всех поклонников этой пары на котором они ну естественно очень хорошо заработали да, а на тот момент они не думали расставаться как она рассказала нам и вы понимаете что это прям вот совпало понимаете рассказала никто же ее за язык не тянул да но она рассказала что она была родоначальницей вот этих э, историй которые э, нам продемонстрировали еще не один раз после них э, ну неизвестно она ли это придумала но то что она это делала она сама об этом сказала я сейчас просто не хочу приводить в пример э, этот э, момент до да, который она описывала она еще много чего э, рассказывала в этом интервью и о том что ну там про верность, и вот вот как-то знаете это все настолько четко наложилось на то что мы узнали дальше на эту якобы измену тарзана что знаете прям я удивилась столько много информации вдруг выплеснулась средства массовой информации именно об этой паре вдруг понимаете причем информация одна вкуснее другой вот с точки зрения обывателя да ну естественно это никто не не удивится сейчас если я расскажу о том что на негативную информацию публика реагирует намного лучше да и получается как раз вот именно такая информация которую многие ж Ждали, даже не то что ждали а именно э, такая вот на которую хочется отреагировать да и получается что они задели нужные струны э, э, да ну в общем то это все-таки косвенные признаки да но давайте тогда посмотрим что тарзан э, как бы на эмоциях да, рассказал э, сейчас зайду э, посмотрю э, так так так э, что то э, так все хорошо а, Тарзан-изменщик, <laughs> да. А, так на фото тарзан страшен но а, да я к сожалению что-то у меня сегодня с техникой и вообще сам стрим не запланирован особо поэтому уж терпите что я не, не реагирую на ваши комментарии потому что я их просто не вижу мне надо переоткрывать другое окно поэтому извините пожалуйста сегодня я обязательно потом разберусь да давайте все-таки перейдем к фрагментам и разберем невербальное поведение тарзана тогда, когда он ну как бы рассказывает о том, что он виновен, о том, что он изменил Натальи Королевой. Да как он это рассказывает? Давайте посмотрим, послушаем то, что он говорит, и то, как он это говорит, включаю первый фрагмент. Всем доброго времени суток. Я Глушку Сергей, он же Тарзан. И я хочу сделать официальное заявление на фоне всей той грязи. -ка. Вот посмотрите, по поводу грязи он опустил голову и а, посмотрел вниз. А вниз мы смотрим, когда вспоминаем свои ощущения, вспоминаем то, что нас действительно тронуло, то, что а, нас действительно коснулось а, по-настоящему. Да? И получается грязь, а, ну некая грязь, а, конечно же, на него сейчас вылилось и он посмотрел вниз и это произнес смотрим дальше то сейчас льется на меня на мою семью и самое главное на мою жену а... А вот теперь посмотрите челюсть вверх а вот он рассказывает о том что ему ну, должно бы не нравиться то по поводу чего он бы должен был испытывать вину да вину печаль еще какие-то негативные эмоции но мы видим что он поднимает челюсть и мне даже показалось что там скрывается улыбка которую он не хочет нам показать и поэтому напрягает подбородок давайте посмотрим внимательно вот видите? я хочу официально объявить вот опять откинул волосы. Это еще один признак того, что человек красуется, просто красуется. Он не испытывает вины. И произошел инцидент. Я изменил своей жене. Кстати, вот насчет инцидента я допускаю, что сейчас у него, после того как это все всплыло наружу, может быть. Может быть, уже и нет каких-то, ну, воспоминаний тактильных, вот, все равно же его влекло к этой женщине, да. И когда я смотрела на нее, когда она рассказывала, там было облизывание губ, там было больше, вжив... ну, она как бы больше вживалась в эту историю. Он же не является артистом, ну, по-настоящему, да, и поэтому здесь вот нет того, чтобы он, он должен был вспоминать вот это, как-то хотя в принципе я допускаю что сейчас у него настолько это все отбило охоту э, но ну, как-то даже вспоминать об этом э, ну в каком-то ключе тактильном да, в, в каком-то таком э, моменте что э, ну это же приносило какое-то э, скажем э, это принесло какое-то удовольствие да но признаков удовольствия здесь нет вообще может быть это э, можно объяснить тем что э, он действительно сейчас уже не хочет хочет об этом вспоминать, ему противно об этом вспоминать. Ну, хорошо, можно и так подумать. Я изменил своей жене, и я об этом открыто говорю, потому что я не буду вторым Михаилом Нефрилом. Я... А вот здесь вот, вы знаете, очень-очень интересный факт. Ну, во-первых, я изменил своей жене, и я не увидела здесь никаких признаков вины. Понимаете, ничего подобного я не увидела. Он говорил с высоко поднятой челюстью, он абсолютно не испытывал никаких, эм, ну, подавленных эмоций да не никаких вот этих ну, разочарований но ну, ничего такого до да, печали ничего то есть эмоции не поменялись ему здесь я ну знаете тут есть два объяснения первое это то что они с натальей может быть как многие пары которые живут давно вместе может быть они договорились о том что ну где-то там можно да немножко значит the ну, до какой-то степени они а, позволяют себе быть свободными да может быть и так а тогда это ну как бы не является для него никакой такой вот эмоциональной встряской да? а получается что и она ну, не приняла это на свой счет может быть они уже давно договорились о том что каждый живет своей жизнью и ну, как бы про... главное чтобы никто не узнал а тогда я допускаю что может быть что-то было а если здесь идет речь, ну вот если бы действительно шла речь о том, что он изменил, и это вдруг вскрыло, вот как какой-то вот серьезный э, нарыв да то здесь были бы эмоции в отношении жены понимаете он э, ну вот если люди действительно друг другу доверяют и понимают что сделали больно этим поступком то здесь была бы реакция понимаете была бы и вина была бы и печаль и э, он бы действительно как-то переживал в отношении жены но он сказал это слишком ровно понимаете слишком ровно для того чтобы ну вот человек действительно нанес душевную рану своему партнеру с которым он живет которого он любит и вот так проговорить но ну, э, здесь конечно же мне не хватило эмоций это первое второе а зачем он привел э, пример э, с михаилом ефремовым а это делается э, ну я думаю что по двум причинам первое это э, такая тешит немножечко свою гордыню да то есть э, красуется грубо говоря да значит это первое второе это вообще имя михаила ефремова сейчас у всех на слуху очень громкое дело да очень громкое. никто не остался в стороне этого дела и любые вообще упоминания михаила ефремова придают делу большую огласку так вот давайте с вами рассудим если человек изменил и чувствует вину то он наверняка не захочет чтобы больше людей вовлекалось в это дело и не станет упоминать тех людей которые на слуху которые про которых все знают и которая привлечет еще больше слушателей еще больше зрителей и еще больше обсуждений понимаете здесь он противоречит противоречит вообще но ну, поведению человека который хочет все скрыть а он должен был бы хотеть скрыть потому что ну, все-таки он сделал больно своей жене как минимум да ну и вообще любой такой скандал не хочется выносить ну в обычной семье не хочется выносить на люди до да, чтобы э вам ну вот представьте себя на его месте вы бы не стали э призывать всех известных вам людей до да, для в свидетели вы лучше постарались бы решить этот вопрос э ну как то вот э между собой Собой. Понимаете, здесь уже идет вот такая несостыковочка, несостыковочка в его поведении. Он э, оперирует э, как раз вот теми вещами, которые придадут большую огласку его информации. Не буду говорить, что это был не я, это был человек, похожий на меня. Да, вот он говорит с отвращением, Оно, доля красования, да, он, он вообще слишком много красуется в этом э, выступлении. Или еще что-то там. Это сделал я. И отвеч... Видите, это сделал я и прямо вот знаете, челюсть немножко пошла вверх и вот мне опять показалось, что это улыбка. Понимаете, он прям наслаждается тем, что проговаривает, это сделал я. Часть за это я буду перед Богом и перед своей женой. И больше ни перед кем из вас я отчитываться не собираюсь. Сказал это раз и навсегда. Ну, мы, в общем-то, и не просили отчитываться перед нами. А дальше, следующий фрагмент. Сейчас посмотрю, что у нас там происходит. А Так, так, так, так. А, да, да. Я прошу прощения, я вообще почему-то не вижу ваших комментариев у себя вот в открытом окне. Не пойму, что происходит. Ну, ладно, неважно. Дальше идем следующий фрагмент. Я не все фрагменты взяла, потому что это слишком долго и ни к чему разбирать все его вот эти заявления. Я только те, которые посчитала нужными и относящимися к моей точке зрения. Я свои 50 лет. Смотрите, опять поднимает челюсть, опять красуется. То есть я в свои 50 лет еще ого-го. Понимаете, какой посыл у этой информации. Являюсь мужиком на 200%. Те, кто в этом сомневался, знаете теперь. Я Меня развели, да, я но вот насчет этого обязательно надо было упомянуть что он является мужиком знаете это из серии седина в бороду без вребро, да то есть полюбуйтесь я какую молодую девушку завлек еще и это она меня завлекла да ну, там, ну вообще а дальше он повел себя ну просто некрасиво Повёлся. Ну вот, подбородок мы поняли, да? Вследствие своего сексизма, без всякой любви. Потому что любовь у меня одна. Это женщина, которая дана мне Богом. Уж не знаю, за какие заслуги, но примите это как факт но слишком высокопарно он говорит о человеке, ну, которого, в общем-то, он обидел, но вот я только что это проговорила, ну, понимаете, да, здесь слишком высокопарно говорит, но эмоции мы в предыдущем фрагменте не увидели, не увидели, что он испытывает вину по этому поводу, то есть говорить можно все, что угодно, а вот в плане эмоций там нет такой реакции, нет вот этой высокопарности, нет, ну, в принципе, и это нормально в общем-то люди живут уже э, очень долго э, ну это как бы нормально а если еще учитывать э, что скорее всего это все-таки пиар-ход то ну, он он ее и не обидел то в общем то да поэтому и не надо этих эмоций нам меня развели. это сделано было намеренно это предварительно эти я даже не знаю как их назвать много зажимает подбородок да то есть очень сильно фильтрует свою речь да. сущности грубо говоря как это говорится склеили меня я повелся обладали набором целым набором всяких веществ которые меня ввели в состояние полного неадеквата и произошло то, что произошло. Они все это сняли. И тут же, и тут же пошли. И тут же у него пошло противоречие. Ну, немножечко про них, а потом и про него. И по каналам, по всем. А, значит, крича, одна, крича, что беременна, как это может быть тут же, я не понимаю. Тем более, что я не допускал того, чтобы это происходило. Ну, здесь, конечно же, вы все увидели очень... Такое вопиющее противоречие в том, что, во-первых, он заявил, что они его чем-то опоили или обкормили, да, что он стал неадекватом, а потом он сказал, что он контролировал чтобы никто из них не забеременел ну это конечно же абсурд но вы знаете еще одна участница а, этого действия а, в программе м, на самом деле а, вот недавно тоже сделала передачу со своим участием да и что она там в самом начале когда она сказала наверняка вот вы если будете смотреть то а всю программу даже смотреть не обязательно сейчас я себя немножечко уберу я слишком крупно вот первые же ее слова сразу выдают ее с потрохами посмотрите я действительно м -м, беременна Ну увидели да напишите плюсик если увидели вот этот это напряжение подбородка давайте я вам еще раз включу его я действительно м -м, беременна ну вот видите, тут сразу уже было понятно, что она не беременна, что и доказали в программе. В общем-то, такая ну, интересная история. И еще буквально немножечко выступления нашего дорогого Тарзана. Так, сейчас посмотрим по поводу... Так, так, так, что у нас... А по поводу драгоценностей, которые у него якобы были украдены, ну, здесь давайте посмотрим. А, а еще попутно эти две мошенницы попутно еще прихватили кое-какие вещи в нашей квартире, думая, что это мелочевочка, а это казались очень дорогие драгоценности. На них заведено уголовное дело, и вы будете отвечать по закону, смотрите какая радость я вообще в шоке у человека украли а, драгоценности на 5 миллионов но ну, вы видите с какой радостью с каким воодушевлением он рассказывает об этом слушайте но ну, я, я считаю что а, если эти драгоценности были украдены то это очень здорово а, подняло настроение ему а, я, я не знаю почему он так радуется Возможно, эти украшения были украдены еще до них. Или, или я не знаю, не буду какие-то версии а, придумывать, да, но слишком много радости именно радости а не каких-то других эмоций понимаете воодушевлен он счастлив счастлив что а, на них сейчас можно что-то свалить и вообще в принципе прогова... может быть он счастлив от того что он проговаривает какой он богатый я не знаю почему он так счастлив но он просто счастлив поэтому я не могу сделать выводы но просто вот то что видим просто по полные помидоры ну, здесь, конечно же, очень меня смутило. А, да, ну и что что еще могу сказать ну то есть по его поведению видно что все-таки все не так как рисуется да не так это всех задело. он во-первых не испытывает никакого чувства вины в отношении своей жены что конечно же очень странно но и вот по всем пунктам которые я проговорила еще кроме этого Значит, я посмотрела программу на самом деле, и там были видео вот этой самой связи, да, так называемой. Я ее не буду показывать, и вообще это, скорее всего, авторские права и так далее. Поэтому не надо нам этим рисковать. Но скажу вам сразу, они же сами вот в программе проговорили, он смотрел на камеру. О чем это говорит? О том, что он доверял тем, кто его снимает о том что он не боялся что его там ну что-то произойдет то есть там либо действительно было все по договоренности либо он доверял этой девушке и вот и вообще не боялся того что узнает жена может быть жена уже давно в курсе таких вещей и нормально к этому относится. может она уже давно смирилась поэтому он так себя спокойно ведет и не испытывает никаких страхов а, в отношении любовниц а, дальше следующее и давайте вспомним а, например лолиту да, которая тоже очень здорово нами всеми манипулировала рассказывала о своем а, молодом муже, который а, типа изменил потом она типа изменила и, и все это мусулилась по всем этим программам до да, шоу а, ток-шоу да, они ходили за каждую программу они получали немало деньги вот сейчас а также по той же а, протаренной дорожке, в общем-то и, и по этой же дорожке и солнцев там ходил и и кто и прохор шаляпин можете написать в комментариях кто еще вот эти вот эпопеи всякой а, абсурдной белиберды, которую нам с вами льют в уши вот она как формируется я считаю что это чистейший пиар который ну не стоит вообще ни одного нашего вообще внимания а, на, наши уши должны слушать только полезную информацию и глаза изучать что-то новое поэтому а, ребят не ведитесь на вот эти все а, ходы да, на которых просто люди хорошо зарабатывают я так считаю а, но не знаю если даже я ошибаюсь может быть да я допускаю что я могу ошибаться в своих выводах потому что возможно у них такие высокие отношения у наташи и тарзана у Наташи и Сережи, да? они друг другу настолько доверяют может быть у них это в порядке вещей что а, он с кем-то она с кем-то ну в общем я я не заглядывала в их спальню я не заглядывала в их отношения ни в коем случае не хочу этого делать но и вам не рекомендую мусолить вот эту тему потому что она настолько уже приелась настолько ну, мне вообще я даже не хотела выходить с этим в эфир но просто столько много информации мне многие пишут разберите ну вот пожалуйста считайте что я сделала свой разбор если кому-то не понравилось прошу прощения но я считаю так а, да на сегодня у меня все а, не забывайте подписываться на канал не забывайте поставить лайк этому видео а, и вообще ставить лайки смотреть все мои видео потому что в каждом видео мы находим какие-то а, интересные фишечки которые обогащают ваш арсенал а, для распознавания а, м, лжи да и помогают делать вашу жизнь лучше а, да благодарю вас за внимание Благодарю вас за участие в этом эфире. Я перечитаю ваши комментарии позже. А, кстати, если у вас интересны... Вообще, если что-то есть сказать по этой теме, напишите комментарий под этим видео. Я на все комментарии отвечаю. А, спасибо вам за внимание. Пока-пока. Хорошего вечера.